Отлично. Все. Добрый а, Сейша, вечер. Бочка, да? Бочка, да? Из, угу. Одну секундочку, я еще раз попрошу всех, кто не написал свои имена и страны, пожалуйста, сделайте это, чтобы мы э, видели э, охват, до кого доходит информация. <laughs> Спасибо. А теперь я передаю слово да? Ольге Краско. А, добрый вечер. Я рада э, с вами встретиться на этом вебинаре. И сегодня, накануне, ну, за неделю до Песаха, представляем такую тему, которую я так назвала Маца, Хамит и эгоизм. И для начала я хочу, наверное, начать с притчи, которая... Я вам сейчас эту притчу расскажу. В одном большом городе жила-была женщина. Она прожила долгую жизнь, в которой было много людей и разных событий. Но сейчас в старости никого рядом с ней не осталось. Все ее покинули. И вот села женщина перед зеркалом и спросила, «Ты единственная осталась со мной. Ты мой верный спутник уже долгие годы. Скажи, почему я осталась одна?» И ответила ей зеркало, «Я с тобой была всегда. Я помню тебя еще совсем малышкой. Помню тебя юной девушкой и зрелой женщиной. Ты взрослела, менялась твоя внешность, но одно оставалось неизменно». Ты никогда никого не любила. Ты помнишь, как кричала на свою маму, Когда-то просила слушаться ее? Помнишь, как рубила отцу и няне? Помню, тихо сказала женщина. Ты помнишь, как придирала мужа За его любовь к тебе? Помнишь, как унижала его И смеялась над ним? Как топтала его чувства? Помню, заплакала женщина. А помнишь ли ты, Как выгнала из дома родного сына Только за то, что он хотел быть счастлив? женился на той, кого полюбил. Помню, рыдала женщина. Теперь ты понимаешь, почему осталась одна, и только я, холодное, бездушное зеркало, осталась рядом. Понимаю, последовал ответ. Ну, конечно, я э, хотела сначала задать вам вопрос, вообще, о чем эта притча. Ну, наверное, это вопрос будет риторический, потому что притча так и называется, притча об эгоизме. Хотя, наверное, с этим можно поспорить, и сегодня мы с вами поговорим как раз о трех составляющих, которые я вынесла в название вот своего такого вебинара – хамец, маца и эгоизм. Как связаны эти элементы? Ну, хамец и маца, понятно, это два элемента, которые связаны с праздником Песов, который будет уже через неделю, а вот тема эгоизма, она проходит такой красной нитью через всю историю Схода. Центральная идея исхода мы все прекрасно помним, это рабами были мы у фараона в Египте, теперь мы свободные люди. И вот я хочу задать вам вопрос, когда мы говорим вот такая фраза избита, «свободные люди», что для вас значит свобода? Как вы понимаете свобода? Можно включать микрофон, говорить, а можно писать в чате, я ее прошу зачитывать тогда, потому что мне не виден чат. Что для вас свобода? Можно говорить, девочки? Ну, раз все молчат, можно я скажу? Можно, конечно, нужно даже. Да. Всем привет. Я думаю, что свобода – это, наверное, возможность делать свой выбор. В данном случае я не имею в виду выбор в свою пользу. Иногда... Этот выбор может быть в пользу другого человека, но я решаю, что я готова сделать выбор в пользу другого человека. Это мое решение. И я думаю, что только тогда я свободна, когда я могу себе это позволить. Спасибо, Юля. Девочки, еще? В чате Галина Шпильман пишет, это распоряжение своим временем и делами. Угу, отлично. Еще. Не думайте о том, знаете, есть а... какие словарные «свобода, осознанную необходимость». Давайте от свое что-нибудь такое. Что для вас лично свобода? А Наталья Кожевникова пишет, что свобода – смелость, творчество и выбор. А Анна Каменская пишет, что это ощущение счастья. О, замечательно. Сколько много вариантов. Все? Или Ирина Бурбицкая это? из Бреста mm -hmm. пишет, что это возможности в рамках совести. Mm -hmm. А Мария пишет осознанный выбор во всем. Mm -hmm. Возможность mm -hmm. делать спокойно то, что ты считаешь правильным. Та и mm -hmm. Mm -hmm. Э Светлана пишет, что никому ничего не должен. А Анна пишет, что для меня свобода планировать свое личное время, так как я этого хочу. Возможность — это право, право выбирать. Это когда у тебя всегда есть выбор, и ты можешь что-то для себя решить и выбрать то, что хочется тебе или нужно тебе. Или... Ну, таким образом. Спасибо. Угу. Свобода выбора, независимость, отсутствие границ. Отсутствие границ. Разные участницы, а? да. Спасибо. А, вот еще можно -то? еще тоже да. хотел сказать, да. что свобода – это состояние, когда ты можешь э, в соответствии со своим мировоззрением поступать. То есть, ну, так, как ты себе это представляешь, не ущемляя при этом других. Спасибо. Отлично. Вообще, смотрите, сколько много понимания, да, какое объемное понимание свободы. Ну, вот э, суть свободы человеческой, конечно, в том, что человек способен как говорят наши мудрецы, это я перехожу к еврейской традиции, обуздать свой эгоизм. И вот песах как раз название, одно из его названий, это такой перескок, то есть перейти, то есть перейти из-под власти эгоизма во власть альтруизма. И мы переступаем через эгоизм, выходя из Египта, выходя от фараона. Фараон — это, знаете, такая сила внутри, которая у нас находится, и необходимо выйти из эгоизма, иначе мы не сможем сделать ни одного правильного шага. Известно, что, что такое эгоизм, поговорим позже, но известно, что до Песока надо да -да, очистить весь дом от Квасного, то есть Хабца, да? и в первую ночь в э, Седра есть особая запивость, есть э, мацу Вот почему эти такие страсти а я я Его ищут по всему дому, его сжигают, его продают. Зачем? И почему это есть мацу ну, Хаммед символизирует такое эгоистическое начало в человеке, его чванство, список, непомерные претензии, самомнение, пренебрежущее отношение к окружающим, это видно даже, знаете, на глаз. Посмотрите, на как поднимается, разбухает тесто. Ну, тут я вижу, есть участницы нашей проекта, которые возвращения домой, они, помню, делились великолепными халами, которые пекли. И точно вы помните, что когда тесто стоит, и как оно разбухает, поднимается, для того, чтобы были красивые и великолепные халы. Вот, и тогда вот э, э, тесто разбухает, и дать ему постоять. И хамец, э, при, хамец превращается э, непосредственно, вот, как бы наш эгоизм, когда он разбухает. Помните, как выглядят вообще люди, которые думают, что они лучше других. Напыщенно, да, такие высокомерные немножко. Вот, и хамец – это так как бы разбухающий наш такой эго или эгоизм. И таким образом, чтобы это убрать, мы убираем символически эту закваску на Песах. И мы говорим, что мы будем выходить на свободу. Или если мы не хотим выходить на свободу, у нас ну, такой термин, знаете, как я говорю, нас будут вытаскивать на свободу, но при условии, что мы не будем хранить вот это квасное ни в доме, ни внутри себя. В первую очередь, конечно, это эгоизм, потому что мы должны им управлять, и это управлять своей материальностью, чтобы выйти на свободу. Как раз это выражается в маце. Мы всегда, знаете, когда говорим про мацу, мы говорим, что это главный символ писаха, о котором мы едим на протяжении праздника, и всегда мы говорим о том, что Маца – это символ, знаете, нашей бедности, да, хлеб нашей бедности, поспешного бегства из Египта. Но э, мы забываем о том, что Маца – это символ того, что мы есть на самом деле. Какие мы? Без напыщенности, без фальши, вот, без эгоизма. То есть только мука и вода. И в пысах у нас есть возможность подумать о том, что мы представляем собой э, на самом деле и для чего нам дано то, что мы имеем. И вот мы теперь переходим к эгоизму. Скажите, пожалуйста, как вы, если ну, не сам термин понимаете, эгоизм кто в вашем представлении является эгоистом? Вот эгоист, давайте портрет нарисовать. Можно говорить и писать. Представьте, все в жизни, конечно, встречались часто с людьми, которые считали эгоистами. Такое презрительное название. Если позволите, это человек, который думает ну, с точки зрения других только о себе. Угу. Вот. Который думает только о себе. Что еще? Это в же любом слу... в чате. В любом случае, я думаю, что эгоизм, эгоизм есть в любом человеке, потому что не думать о себе просто невозможно. И в чате пишут, что каждый из нас эгоизм. Отлично пишут это тот, которому плевать на чужое мнение, самоулюбленный только о себе и для себя, и самоулюбленный болван, свои интересы ставит выше других и кто везде берет свою выгоду. Говорист человек, который может ранить другого ради собственного спокойствия. А я думаю, что эгоист не обязательно ради себя что-то делает, вернее, мы все делаем ради себя, даже когда в пользу других людей, но мне кажется, что иногда эгоизм может проявляться в том, что мы заботимся излишне о ком-то, хотя эта забота в тот момент не нужна. В данном случае мы это делаем ради себя, и это тоже такая форма, наверное, эгоизма. Смотрите, я здесь подобрала очень много, ну, немного, несколько таких, как бы, определений, когда чит, смотреть, что такое эгоизм, очень разные есть определения. Ну, вот эгоизм с точки зрения, там, что это такое вообще, там, какая-то точка зрения, что согласно чему это эгоизм, то есть человек удовлетворяет свои личные интересы. Но мне вот, знаете, нравится несколько определений. Первое, это, что написал Биггер, это эгоизм такой отвратительный порог, который никто не просит в другом человеке, никто не просит да, бывает, вы знаете, часто мы говорим, что нет, мы не эгоисты, но вот они там эгоисты, мы не замечаем себе то, что наверное, такими же чертами. И еще одно интересное очень высказанное Оскара Альда: жить так, как вы хотите, это не эгоизм. Эгоизм это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите. И uh, Тургенев вот в романе «Рудинс» замечательно написал очень, есть три вида эгоисты. Эгоисты, которые сами живут и жить другим, дают эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим, и, наконец, эгоисты, которые сами не живут, и другим не дают жить. То есть, вот такие интересно, если подумать над этим, что, что это значит «разные эгоисты бывают»? И вот, знаете, интуитивно каждый человек понимает, что такое эгоизм. Да? Когда вот задать вопрос Такой «эгоизм» мы, вроде сказать, может быть, не можем, а понимать его внутри понимаем. И говоря простыми словами, это как бы поведение человека, которое направлено на извлечение собственной пользы и выгоды. Вот то, что говорили, то, что писали. Ну, в большинстве, конечно, ситуаций эгоист выберет ту модель поведения, те поступки и действия, которые в итоге принесут пользу именно ему. Ну, эгоизм свойствен человеку. Вы правы, что каждый человек действительно эгоист, но у каждого проявляется в разной степени. Ну, примеров такого эгоистического поведения можно привести много. Но ну, давайте э -э, важно понимать, что некоторые ситуации могут предавать двояко. И начнем с самого простого, наверное, бытового эгоизма. Ну, вот, например,. Человек оставил в кастрюле, в холодильнике одну ложку салата и подумал, с какой целью? Если я доем все, мне нужно будет помыть за собой кастрюлю, но мне этого не хочется. Пускай помоет эту кастрюлю, тот, кто доест этот салат. Вот этот человек безусловно эгоист, да? Но смотрите, другой, другая мысль ему может прийти в голову. Салата осталось мало, может быть, кто-то еще захочет съесть салат. Этот человек уже не эгоист, так вроде бы, то есть он заботится о другом. Следующий пример, уже такой, может быть, не бытовой эгоизм на работе. Человек рассказал начальнику о том, что его коллега часто не выходит на работу, потому что злоупотребляет алкоголем. И почему он рассказал? То есть он подумал, если его уволят за пьянство, то именно я получу повышение. То есть этот человек, конечно, эгоист, понятное дело, с этой точки зрения рассказал. Но другой момент, что он может сказать. Я предупреждала этого человека о том, что нужно отдыхать, то есть пить спиртное выходные дни, не в рабочие. Из-за него наша компания теряет продажи, не может развиваться, и я вынужден исправить это недоразумение. Считаю, что это не эгоист. Еще один, мне нравится тут очень такой подход, тут непонятно, эгоист или нет. Человек заказал себе, к нему должны прийти гости, он заказал себе гостям роллы и пиво. Мотивация. Я хочу роллы, я хочу пиво, а кому не нравится, может, не есть и не пить. Ну, понятно, что это человек эгоист, да, вот он захотел, гости придут. Вот С другой стороны, он может подумать так, закажу-ка я роллы и пиво, сделаю людям сюрприз. Наверняка они любят, Ну говорят, что это не эгоист. Хотя, пожалуй, не зная чужих предпочтений, надо, может быть, сначала все-таки посовещаться, стоит ли заказать роллы и пиво. Не секрет, что многие известные и богатые люди занимаются благотворительностью. Некоторые из них делают это по собственной воле, они искренне хотят помочь другим людям, но так дело далеко не всем. Так вот, благотворительность тоже имеет такое отношение к эгоизму, если она специально афишируется и служит лишь инструментом для улучшения репутации. То есть человек дает что занимается благотворительностью, чтобы улучшить свою репутацию, и это считается неспонятно эгоист. Если человек дает, занимается благотворительностью и не с этой целью, а с целью помочь людям, то это не эгоист. Но по сути, некоторые люди действительно помогают другим, буквально покупают уважение к себе. И вот теперь э, мы переходим к тому, что вы писали здесь в чате: что стоит помнить, что практически каждый из нас, я бы сказала не практически, а точно каждый из нас, является в той или иной степени эгоистом. Ну, вот в степени это крайне важно. То есть готовы ли пойти на подлость, низость, игнорирование интересов окружающих, или даже на причинение вреда другим людям ради получения собственной выгоды. Но с другой стороны, смотрите, не будь практически в каждом из нас долей эгоизма, мы полностью растворились бы в других, ничего не зная ни о себе, не понимая себя и не имея ресурсов для саморазвития. Так вот, у эгоиста очень такое, знаете, своеобразное отношение к миру. Ну, это хорошо видно из анекдота. Знаете, такой есть анекдот. Выходит старый еврей из своего дома и видит а над городом огромная радуга. Посмотрел он и говорит, о, а на это у них деньги есть. То есть, они, на это у них есть деньги. То есть, понятно, что кто-то раскрасил радугу, это они раскрасили радугу. Так вот, по представлению эгоиста в мире существуют они. Они это, ну, неважно кто, это правительство, президент, суды, и прокуратура, школа, больница. Европа, жидомасонский заговор, может быть, да, как считают соседи, родственники, общественность, полиция, кто угодно. Есть я, то есть я эгоиста, и есть они. То есть они для я – это безликая, такая агрессивно настроенная, враждебная окружающая среда. Я не понимаю, что они должны делать, какие у них у они цели, возможности, функции, кто за что отвечает. То есть я этим не интересуюсь, они недостойны внимания я. Я не намерена терять свое время ради «они» никаким образом. Но «они», по его представлению, причина всего плохого. Они э, даже если ничего не сделали, да, они причина всего плохого. Смотрите, что они не делают, не делают чего-то. Если делают, то делают плохо, делают неправильно. Сделали плохо, сделали неправильно. Они воруют, грабят, не убирают мусор, не обрезают вовремя деревья. А если они нечто сделали хорошо, то все равно для «я» они э, пиарятся, при этом украли, ну и я говорю, посмотрим, что из этого получится. И вот я с таким взглядом на мир является стопроцентным эгоистом. То есть, с другой стороны, он готов использовать всех, кого он видит как они, самыми различными способами, если ему нужно что-то там или опануть, или украсть, отнять силы, или еще, ну, чтобы принести себе какую-то пользу. То есть они готовы даже, само... то есть я готова самовыгодно сотрудничать, взаимовыгодно сотрудничать, если по-другому не получится получить для себя что-то нужное. И вот у я отсутствует любовь к ближнему полностью. Конечно, вот это я эгоист. Он имеет круг интересов, то есть это родные, там друзья, сотрудники или ну, кто-то там родственники. Эгоист может помнить и хоть как-то заботиться о тех, кто в этом кругу, например, жена. Да, он может заботиться, ну не дети, для детей, но не о жене. Может заботиться о, всей, о семье, о родне, о работе, но не о семье. То есть у эгоиста как раз очень очень узкий такой круг о котором они могут заботиться. Ну, смотрите, теперь мы переходим к такому понятию, как часто путают, понятие «любовь». Очень часто задают вопрос, эгоизм и любовь к себе, в чем же вообще разница существует, эгоизм и любовь к себе, как вы думаете? Это одно и то же, эгоизм или любовь к себе. Можно включать микрофоны? Да, можно через микрофон и говорить. Любовь к себе – она... это здоровый эгоизм. Любовь к себе – это здоровый эгоизм. Любовь к себе не за счет других. Любовь к себе не исключает любви к другим, а эгоизм, как правило, противовес любви к то людям. Что еще? В чате пишут, что думают, что нет. А, нет, что это эгоизм и любовь к себе, это не разные вещи? Любовь к себе не является эгоизмом, да? Да. Угу. Любовь к себе равно забота. Угу. Вот поясняют, что нет, это значит не одно и то же. Нет, ну вообще эгоизм, слово происходит от слова «я». То есть эго, я. Угу. В общем-то, любовь к себе, она тоже направлена к своему личному. Но и эгоизм у нас сейчас идет в контексте противопоставления личного интересам других. И вот в данном контексте, конечно, это не одно и то же. Но любовь к себе, она имеет место быть, и она должна быть, безусловно. Человек не должен растворяться в мире, он должен думать и о себе и о своих близких, но не за счет других. Uh -huh. Спасибо. ради пишет, что любовь к себе не исключает любви к другим. А, и... а я думаю... Mm -hmm. да. Я как раз к этой фразе сижу и думаю, а разве эгоизм исключает любовь к другим? Можно любить других, но при этом проявлять эгоизм по отношению к ним. Ну, эгоизм в таком, скажем так, отрицательном ну, вот, контексте, эгоизм, ну, это просто понимание себя, принятие себя. Вот, собственно, все, что написано про любовь к себе, это, это просто понимание и принятие себя таким, какой ты есть. Соответственно, оно же и любовь к себе. Uh, вот. И когда ты любишь себя, это вовсе не обязательно <связать>, ну, убивать другого рядом с собой. То есть это, вот и все. Позаботиться прежде всего о себя, а потом о других. Ну, ну, тоже это нормально. Маску мы вначале надеваем на себя, а потом на других. Есть мнение, что если человек не любит себя вряд ли, он сможет кого-то полюбить. Еще пишут в чате, что эго это я в центре мира. Uh, с люб... Любовь к себе начинается. А, с любви к себе начинается любовь к другим. Человек, не любящий себя, не может быть счастлив. И да, не может любить других искренне и полно. Спасибо, отличное просто высказывание. Цитата по любви ближнего как самого себя. Разница не делать вред другим за счет своих интересов. А еще пишут, что бывает эгоизм к себе. И кто-то согласен, что правильно, начни с себя, душа шит. Это опечатка, дугма ишит, но телефон пишет все, что хочет. <с начни с себя, если ты себя не любишь, как ты можешь любить других, если ты не начал любить себя? Правильно, Ира, когда была маленькой, мама всегда говорила, люби и уважай себя, и тебя будут любить и уважать окружающие. Мама была права. Ну, в любом случае, я считаю, что эгоизм и любовь в себе это все равно все-таки разные вещи. Любовь в себе это правильно, это уважать себя, принять себя, хорошо к себе относиться. Эгоизм немножко все-таки другое. Тут уже ставится в первую очередь что-то первоочередное, только я, я или мои какие-то интересы, или моя любовь к чему-то, ну разные все равно вещи. Если смотреть вот по определению, что там написано э -э, э -э, эгоизм это э -э, считать себя субъектом, а другого человека объектом, то есть функцией, как, как ну, точнее, не функцией, а объектом, за счет которого мы достигаем каких-то там ништяков в жизни, то это, конечно же, плохая коннотация. А, если, а любовь к себе, э -э, по сути дела, это просто субъектные и субъектные отношения, как в отношении субъекта и субъекта, то есть отношения равных. Поэтому, если в этом аспекте, то, да, конечно, эгоизм — это плохо, и это, это не то же самое, что любить себя. Ну, вот так, наверное. Здорово написал э, американский аналитик Гарри Баун. Он писал письмо своей дочке девятилетней на Рождество. Он ей писал это письмо и надеялся, что она будет... Наташ, плохо слышно очень. Да, Алло? Наташ, не слышно. Не Алло. Не лучше, говори громче и ближе. Да. Я уже прямо почти съела телефон. Слышно? Когда кричишь, слышно, давай, скажи. В чате я еще напишу, аналитик американский Гарри Баун написал письмо своей дочке девятилетней. И вот потом, если вы захотите, прочитайте, о чем он писал. Он писал как раз про то, что, дорогая, тебе никто не обязан ничего, не обязан тебя любить совсем, но полюби сначала себя, разберись сначала с собой, И тогда ты поймешь, как это все работает в мире, тогда ты тоже получишь любовь. И как раз про это, люби себя, разберись с собой». Так, в чате у нас еще пишут, что любовь к себе не ставит себя выше, а эгоизм ставит. И возник вопрос. Интересно, а можно относиться к себе эгоистично, то есть проявлять эгоизм по отношению к самому себе? Как вы думаете? Как вы думаете? Можно проявлять эгоизм по отношению к самому себе? Прям мозги скрутили. <свят> да, задумаешься <свят> тут <свят> на самом деле. <свят> вот это как раз то, о чем я говорила раньше, когда ты проявляешь Блин, в виде эгоизма большую заботу и опеку о других, да? в этот момент как раз ты можешь лишать себя вот той любви, вот, вот всего того, что ты сам себе должен додать, для того, чтобы быть счастливее самому, а не пытаться делать... Юль, здесь комп... другой конфликт. Я в прошлый раз говорила о том, что когда человек себя выставляет благодетелем, он, собственно, ставит это в такие не выставляет и делает это для того, чтобы выделиться, для того, чтобы его представили. Сейчас по-другому поставлен вопрос. Mm -hmm. Как-то мы друг друга, давай видимо, не допонимаем. Давай, я Наверное. Потому что не существует одного ответа на любой вопрос. Каждый вопрос можно рассматривать совершенно в разных плоскостях, с разной интонацией, с разными, с разными ракурсами. И мы должны понимать, что у каждого у каждой из нас свой вариант ответа. Исходя из нашего опыта, исходя из того, что мы читали, исходя из того, с чем мы сталкиваемся. Очень важно уметь находить э, общую почву, общие, общую терминологию, чтобы научиться понимать друг друга и вот все э, э, варианты, которые существуют, э, чем-то объединять. А прочитайте, пожалуйста, комментарий. Я увидела мельком что-то про чертенка номер 13. Не могу сама выйти на чат. Да, пишет, мой, что вспомнился. Мой вспомнил скажет, почему мой. решил перезагрузиться и, и выключил все программы. Оля, мы прекрасно обсуждаем, не волнуйся. Никто не заметил. Никто такого не было. Я пришла к нему, я просто эгоистически тебя повел в данной ситуации. Нет, мы заметили смену ведущего, но решили, что так и должно быть. Да? Хорошо. Я не знаю, что о чем... девочки, работа в команде. Итак, я читаю комментарий, на который обратили внимание, что вспомнился мультик чертенок номер 13. Люби себя и чихай на всех. Это эгоизм, да? а ну, скорее всего, да. В наше, в наше вирусное время, да, страшный эгоизм. Mm -hmm. В этой фразе, знаете, я читала, там вот есть еще продолжение, так, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Так она звучит по-моему. Да. делали. Э, но все же, если вернуться к вопросу, можно ли быть эгоистом по отношению к самому себе, это интересный вопрос. Я вот прямо так у меня... А нам пришел... Да, прекрасный... за ролики... Прекрасный Ой, комментарий, что сейчас чихать не надо. Ну да, в любом случае, себе будет хуже. Да, не та ассоциация, не то время. Сейчас, наверное, хорошо быть эгоистом, да, что вот, запереться и думать только о себе, это спасет, может быть, здоровье и жизнь, и себя, и окружающих думаю, наоборот. А это как раз-таки не эгоизм, да. это как раз-таки забота о других, потому что никто не знает, болен ли он в данный момент, ну, как ни странно, в общем-то, это забота о других. Я Итак, давайте момент. вернемся к любви к себе все-таки, мы на нем остановились, да, любовь к себе или эгоизм. Вот вообще-то в нашем обществе принято считать, что эгоист это, знаете, такой нехороший человек, который живет для себя. И вот сразу возникает вопрос, а вообще может ли человек здравом умеет твердой памяти по-настоящему делать хоть что-то для других, а не для себя? Но ну, речь идет не о каких-то, знаете, случайных или механических действиях, а вполне сознательных таких поступках. Ну, возможно, вам когда-нибудь в голову приходила мысль, что в конечном итоге все, что мы делаем, мы делаем для себя. Но ну, подумайте, разве это плохо себя любить и делать что-то хорошее для себя? Лучше себя ненавидеть разве или причинить себе боль, губить свое тело, разум? И вот в искренней любви к себе мы помогаем как минимум одному человеку на этом свете. вот себе, да, помогаем. И что постыдного в том, что человек есть непосредственно этом, я там, да, например, этот человек или вы. И вот самый простой способ, который считают, как можно понимать, что эгоист вы или нет, выбрать, на какой вопрос вы ответите «да». Вы любите себя или вы любите только себя? Какой вопрос можно ответить? И где грань между любовью к себе как различить эгоистическое себялюбие и любовь к себе? Ну, а на практике отличить эгоизм от любви к себе можно очень простыми способами. Вот там вы же писали и разочитывала «Любовь к ближнему». Да? Во многих религиях есть такая фраза «Не делай другому то, чего не неприятно тебе, да? чего не хочешь себе». Если какое-то действие в отношении другого человека у вас вызывает сомнения, Неважно, что оставив это своих прав или эгоизм, представьте, что по отношению к вам люди также будут поступать, и как вы себя будете при этом чувствовать. И вот сейчас мы переходим к очень интересной формулировке. У вас уже прозвучало здесь, по-моему, здоровый эгоизм кто-то сказал, да. Его еще называют разумным эгоизмом. Так вот, многие люди до сих пор живут в мифе об эгоизме, считая, что если не жертвуешь собой и не терпишь, то это и есть проявление эгоизма. Они в силу своих обычных таких посреднательных установок постоянно живут только на благо своих детей, родителей, родственников, кого угодно, но только не себя. То есть это люди с синдромом таких самопожертвований. Наверняка вы таких людей встречали. Другая крайность, которую, вот, наверное, особо не надо описывать, это люди, которые живут только для себя, для которых свое желание только закон, и которые готовы пойти по головам только чтобы его удовлетворить. Так вот, говоря, что здоровый эгоизм или разумный эгоизм – это такая золотая середина между этими двумя понятиями. Помогать близким, конечно же, надо, но не стоит забывать о себе любимой. Если желания расходятся, то нужно не стесняться показывать свои желания и находить какой-то компромисс. Ну вот что называется разумным эгоизмом, а что, соответственно, неразумным эгоизмом? Человек разумный при всем своем желании не может полностью игнорировать свою природу в том числе и влияние инстинкта самосохранения. И вряд ли будет добровольно отдавать ближнему своему последнее, из чего не может выжить сам. И осуждать его за это бесполезно, точно так же, как бессмысленно, но осуждать людей за то, что они хотят дышать, ну, есть, пить, ходить в туалет, заниматься сексом и так далее. Когда человек делает что-то с позицией вот такой, например, я вот сейчас так поступлю, потому что мне сейчас будет от этого хорошо, а дальше хоть трава не расти. Ну, слышали такое, наверное, как люди говорят часто, это как раз эгоист неразумный, потому что ведь трава все равно будет расти, так или иначе, если он продолжит так себя вести, то вокруг вырастет не трава, а, наверное, одна только крапива. А вот когда человек совершает тот или иной поступок, думает о своей долговременной выгоде, возможно, поступая с чем-то ради других здесь и сейчас, это уже считается эгоизмом такой разумный. И вот получается, что э, один из таких основных принципов разумного эгоизма упоминается еще в фильме "Минину", Если вы помните, такой был старый грузинский фильм, да, и там есть такая фраза. Э, «Если ты хочешь, чтобы я тебе сделал хорошо, ты сделай мне хорошо, я потом тебе сделаю так хорошо, что им обоим будет хорошо». Вот, то есть это вот э, такая фраза, это как по поводу разумного эгоизма. Мне она очень нравится, потому что очень напоминает да, именно разумный эгоизм. Вот. Ну, разумный эгоизм, вот вы писали здесь, и говорили о том, что он предлагает сначала позаботиться о себе в первую очередь, а потом уже о других. Потому что только элементарно обеспечивший свои потребности человек может что-то отдать другому. И главное, может что-то обрести для того, чтобы можно было что-то отдавать. Ну, понятно, что можно совершенно искренне стремиться помогать другим, да, для этого вам нужны деньги, а деньги нужно зарабатывать, то есть можно стремиться накормить голодным, но если вы не в состоянии добыть пропитание себе, и то для чего это вообще надо? Как вы можете накормиться других, а сами останетесь голодными? Если однократно вы отдадите, то вряд ли потом сможете помогать кому-то вообще еще. И поэтому получается, что разумный эгоизм это, вот, посмотрите, как бы выжимки такие, то, что вы и говорили практически про это. Умение совершать поступки, да, учитывая интересы других. Умение прогнозировать развитие событий не только сегодняшним днем. И умение оценивать ситуацию и проблемы другого человека, сделать так, чтобы захотел сделать что-то на пользу вам. И умение позаботиться вначале о себе, то, что мы говорили, чтобы получить возможность помогать другим. И любить прежде себя, чтобы иметь возможность дать любовь к другому. То есть, по сути дела, вот я как бы предугадала, наверное, на слайде, я он сейчас писала, предугадала все ваши мысли, которые вы и говорили. И так что, в принципе, для того, чтобы раздавать добро, прежде всего это добро надо где-то брать, понятно. Если же отдавать свои собственные ресурсы, не восполняя их издни, то человек не сможет вообще существовать. Поэтому вот есть такой, знаете, противоставляют эгоизму, альтруизм. Но это понятие альтруизм. Мне, честно говоря, не очень он нравится, потому что он где-то пограничный между эгоизмом и альтруизмом. Потому что в определении альтруизма есть какие-то свои такие тонкости, которые необходимо, наверное, может быть, озвучить. Иногда альтруизмом называют то, что в реальности таким не, наз... ну, не является. Ну, напомню хотя бы известную фразу, которую вы, думаю, слышали в своей жизни. Наверняка и говорили, это уже может быть: Я тебе все отдала, а ты, часто так говоря, взрослым детям неблагодарным супругам, то есть на самом деле получается следующее, я тебе отдала все, что мне было, якобы ничего не требую взамен, а ты этого не ценишь, ты в ответ для меня ничего не делаешь, ничего не хочешь делать, но возникает вопрос, позвольте, если это отдавание всего было продиктовано, было продиктовано альтурическими какими-то соображениями, то на каком основании вообще требовать чего-то взамен? Ведь альтруизм это не предполагает. То есть вот есть такие люди, которые жертвуют, жертвуют, а потом говорят, я тебе все отдала и всю жизнь, я ради тебя лишилась там карьеры, бросила работу и так далее. И, скажем, вот какой-то окружающий, вот этот человек живет в каком-то окружающем, там, в семье, в каком-то коллективе, на работе. И вот друзья, приятели, там, и все знакомые, там, родственники, подруги садятся безотказному человеку на шею. И начинают его или ее вовсю эксплуатировать. Так что уже никаких приятных чувств, естественно, человек не испытывает. То есть ему или ей самое время было бы задуматься над тем, ради чего она или он все это терпит, и как можно вырваться хотя бы на относительную свободу. Но человек продолжает подчиняться этому давлению, с течением времени все большему давлению, и говорит себе «А зато я этим людям нужна, зато я здесь востребована». Зато я поступаю правильно с точки зрения альтруистических таких моральных принципов. И от этого мне должно быть хорошо. Но, черт побери, почему же на самом деле все хуже и хуже? Нехорошо, все хуже и хуже. Так вот, знаете, вообще в народе не любит эгоизм. И вот часто человеку, который ставит диагноз, да, такой позорный диагноз, эгоист, и вносится каждому, кто позволяет себе иметь желание, умеет сделать, сказать «нет», или ставить как и собственные интересы выше чужих. В результате такого воспитания взрослые люди всю жизнь живут для других. Разумный эгоизм – это умение жить собственными интересами. Ну, конечно, не противоречить интересам других. Ну, как говорится, почувствуйте разницу. Как говорят а в, в городе Одесса, это две большие разницы. И знаете, я вот посмею все-таки взять на себя такую смелость утверждать, что каждому из нас жизненно необходимо быть разумным эгоистом. Потому что только такой эгоист умеет понимать и исполнять свои желания. А это значит, он счастливый человек. А тот, кто счастлив внутри себя, сеет вокруг радость, а не тоску и мрак. Разумный эгоист умеет понимать и исполнять не только свои желания, но и желания окружающих. И в отличие от неэгоиста, ничего не ожидает взамен. Сделал доброе дело, ну, бросил его, так скажем, в реку и забыл. С таким человеком приятно иметь дело. Эгоист умеет сказать «нет» когда ситуация складывается неудобным образом. А если человек умеет сказать «нет», то он умеет и принять отказ. Здраво, с пониманием, без всяких таких, знаете, претензий и обид. То есть собеседнику и эгоиста позволен иметь свои желания самому взвешивать и принимать решения. То есть эгоист – это тот человек, который любит себя. Но ну, представьте, как здорово всегда жить в любви, да? Но это еще не все. Тот, кто любит себя, вы писали об этом, говорили, умеет любить и других людей. А это значит и окружающие, разумного эгоиста, как минимум, окружают его, может быть, не любовью, но добрым отношением. Как максимум – любовью. Вот и получается, что разумный эгоист – это счастливый и гармоничный во всем человек. А теперь подумайте, что строите лично вы? Какой принцип лежит в основе моего отношения к людям? Я сделала несколько вариантов ответа. И ваш вариант ответа. Попробуйте заполнить у себя это не обязательно писать в чате, это можете для себя сделать. А, все, что твое мое. Б, что мое, то мое. В, что мое, то твое. Г, ты мне, я тебе. Д, око за око, зуб за зуб. И ваш вариант ответа. Что и второе, какова цель моих поступков? То есть показать, что я лучше других. Б, настоять на своем. В, личная выгода. И Г, польза для других. Ну и Д, ваш вариант ответ. Что я, должен, что, я должен делать? что я должен делать? В чате пишут варианты В и Г несколько mm -hmm. раз. И я счастлива, когда счастлива ты. Mm -hmm. К разным людям по-разному. А есть варианты Г и Д. Мой вариант – это делать все так, чтобы было удобно и мне, и другим. Uh -huh. А еще есть вариант Е e. – в радости, на пользу тебе и мне. Uh -huh. И вариант Д есть, да, око за зуб за зуб. Отлично. В отношении, наверное, к некоторым людям. Не... А, Д, да, да, есть. Да, есть. Uh -huh. Нет, на самом деле, действительно, это так, в отношении некоторым людям так и хочется, да, применить этот принцип. Мы же против насилия. Нет, не имейте в виду око за око, зуб за зуб. Это не в плане... Я понимаю. Это... Это, Знаешь, это в той же мере. В той же да. мере, да. Я понимаю. <свят> Пишут, что нет единого стандарта. Абсолютно. Но какова цель ваших поступков? Заполнили это? Отношение к другим людям. Всем по-разному. Угу. В и Г. Я так понимаю, что э, выбирали, наверное, э, в первом столбике, например, В, а во втором Г. Вот так вот, мне кажется. А, ну, может быть. Угу. Ну, если выбрали в первом столбике Д, это тоже неплохо, это хорошо. Зависит от отношения других людей ко мне. Угу. Пока тишина в эфире, хочу сказать. У меня вот с вчерашнего вечера крыша течет. И верите, вот лично я сейчас строю такие взаимоотношения. Если мне в кратчайшие сроки не сделают какой-то ремонт, то мы однозначно будем давить на управляющую компанию всеми возможными вариантами, даже неприличными. Вся будет страшна, да? Обязательно. У меня трое детей нам на голову капает. Да, ну, про мой разумный эгоизм пока все пишут, я скажу. Когда мне сегодня позвонили два раза с работы, я сказала, я в театре, извините, говорить не буду. Какая бы сложность на работе не возникла, я ушла в театр. И будьте любезны, перезвоните мне после моего. Ну, это, наверное, Катя, потому что ты была не на работе, у тебя выходной был. А я, я, я судорожно перебираю в голове, как раз выходной сегодня у Кати или нет? Мне интересно, какой театр сейчас работает. Ну, мы уже обсудили, она онлайн-театр. <свят> онлайн-театр, конечно. <свят> <свят> <свят> Слушайте, а я сегодня как раз тоже на ссылку вот там в Фейсбуке выкладываете же вы. Но там 7 часов начала, Катя, спектаклей. Так. В чате пишут, что «Б» и «Б» нужно mm -hmm. и для себя жить. Зависит от конкретной ситуации. дальше пишет Катя. Онлайн, конечно. Я вот лично хочу сказать о себе, что я однозначно не могу сказать ответа на каждую категорию, что в этой категории я поступаю так, в этой категории я поступаю так. Я согласна с теми докладчиками, как говорится, респондентами, которые отвечают, что в зависимости от ситуации мы поступаем по-разному. Бывает, честно говоря, что и сама себе удивляешься и думаешь, это я, неужели я так могла. А бывает, что, в принципе, идешь на какой-то компромисс, это все индивидуально, очень индивидуально. Спасибо, Татьяна. Действительно, тут однозначно ответить очень сложно, потому что если по отношению, какой принцип лично отношения моего там, отношения к людям? Все люди как бы разные, да, и разные складываются отношения с людьми. Если с в одном одним человеком, вот если хочется поделиться, то я использую принцип, что мое, то твое, то с другим, конечно, извините, б, что мое, то мое, не трогай, да, вот, это мое. То есть разные есть, конечно, варианты по отношению к разным людям, и цель поступка вот, точно такая же. У нас наступает э, Песах через неделю. Песах я уже говорила про это. И мы снова вспоминаем рассказ об исходе из Египта. И возникает вопрос: закончилось ли наше рабство тогда в нашей древней истории? Как вы думаете? Ну, мы эту тему обсуждали, обсуждали неоднократно. Рабство, оно может быть в натуральном смысле, так скажем, физического угнетения. Это пройденный этап, пройденный нашими предками, но мы это до сих пор бываем в рабстве в разных обстоятельствах, у своих вредных привычек, у, своего, у своих черт характера, у своего руководства или еще где-то. Это все ну, черты рабства есть, безусловно. Да, когда мы говорим о Песах, что мы все-таки находимся до сих пор в рабстве, то есть ощущение, что мы до сих пор находимся в рабстве. Мы не говорим о том рабстве, да? о том Египте, мы там не были. Да? Мы говорим о нашем внутреннем рабстве, которое связано с нашим, наверное, отношением к жизни, к окружающим, какие силы внутри нас находятся. Да? То есть есть какой-то природный механизм, который держит нас в постоянном напряжении все время старается как бы показать нам, что мы не готовы это, или наоборот, мы возвышаемся над другими людьми. Вот. а если сравнение не в нашу пользу то это вызывает у нас негативные чувства и поэтому очень тяжело но мы сегодня с вами говорим наверное не о материальном таком рабстве рабство там привычек мы говорим мы рабы своих привычек мы гонимся за машиной новой там ипотека что-то еще там все лучше и лучше лучше мы с вами давайте сегодня мы говорим все-таки о конкретном виде рабства Рабство эгоизма и здесь два момента я хотела выделить рабство собственного эгоизма. И рабство чужого эгоизма. Как вы думаете, есть разница между этими понятиями? Как вы -то понимаете, что такое рабство собственного эгоизма и рабство чужого эгоизма? Когда мы вынуждены что-то делать, потому что начальник просто в 6 часов вечера закончил свой рабочий день и ушел, а работу перевалил на тебя, то это мы в зависимости от чужого эгоизма должны действовать и, и смириться с этим, потому что, к сожалению, в каких-то обстоятельствах ничего с этим не поделать. А вот когда мы сами себе что-то придумали, какие-то заботы о семье, о делах и так далее, это уже мы... Собственно говоря, сами себе придумали, поэтому... Uh -huh. Хороший пример. Еще что? Есть какие-то мнения? В рабстве своего эгоизма находиться гораздо приятнее. Uh -huh. пишет а что ты... рабство, рабство чужого эгоизма от, от домашних, а собственного – это комплекс отличницы. Это я написала, Оль, и я написала про себя. это... Рабство собственного эгоизма ведет к одиночеству. Я, кстати, не согласна, что рабство собственного эгоизма, оно более приемлемо и более, так скажем, э, ну, нивелировано в нашей жизни, чем рабство внешней среды. А от рабства внешней среды э, часть. Можно отказаться, можно отвернуться, можно стукнуть кулаком, можно, ну, или по-другому как-то поступить, но отказаться от него, от э, собственного рабства, отказаться я, на мой взгляд, сложнее, потому что, во-первых, мы не всегда это осознаем, во-вторых, э, чаще всего это сила привычки, которую очень сложно менять. И, ну, в данном случае нельзя однозначно сказать, что там э, лучше, там проще, здесь легче, ну, вернее, здесь тяжелее. Тоже индивидуально, по-разному бывает. Вот она для кого-то по-разному зависит от человека все-таки. Кому-то ну, проще выйти из собственного я, рабства я, или комфортно я, жить, я. да? И от ситуации конкретно. Mm. Угу. пишет, что рабство чужого заставляет уступать, подавляя все свое, а еще изменение, что в рабстве чужого эгоизма это всегда борьба за свое я, и поэтому это удобно для тех, кто хочет бороться мягко. Так, мы всю жизнь а, рабство собственного эгоизма лишает чувства полноты счастья. И есть мнение, что мы всю жизнь переходим из одного рабства в другое, а другое мнение, что альтруизм может делать человека и рабом, и эгоистом. А я бы сказала, что мы совмещаем и то, и другое рабство, и то, и другое в нашей жизни есть. То есть рабство собственного эгоизма и рабство чужого эгоизма. Да. Скажите, а вообще, вот реально ли это выйти каким-то образом из рабства такого? Я не говорю радикально, да, что я сегодня проснулась утром, да, или в Песах, когда наступил сказал, все, я не раб, раб, да, рабы не мы, я сегодня выхожу из рабства чужого эгоизма, и я не буду никак от чужого эгоизма зависеть, да, или от собственного эгоизма. Вообще реально ли это? Вы знаете, на мой взгляд... Абсолютно, от этого очень сложно. Но э, стремиться к этому, возможно, но это работа. Это работа постоянно и через осознанность, через осмысление. Это нужно раскладывать, если хотите расписывать для себя самого. А, вот это чуть здесь. дороже и дольше. Угу. А мне кажется, нельзя полностью уйти от того и от другого одновременно, потому что когда ты бьешь кулаком и говоришь «все, я не буду идти на работу к хреновому начальнику», тут ты проявляешь личный эгоизм, свой. А когда ты наступаешь на себя и повинуешься хреновому начальнику, тут ты под властью чужого эгоизма, и все время и от того и от другого уходить не получится». Да. То есть, это как приводили пример, не помню кто, что если начальник ушел в 6 часов вечера, меня оставил работать, то это я ничего нет, с этим поделать не могу. А это значит, вот. что вот. это, это говорю, я, я нахожусь я, я все время этого начальника и говорю. Да. А, да, но, а, если, а если, например, я у... плюнула на этом начальника, и ушла вслед за ним, то это что значит? Я обычно из рабства тяжелого эгоиста, да? И не это вы потеряли работу. <свист> да, это <такая> работа. <свист> Но может найти другую работу. Пишут, <свист> что, что можно выйти... А потом выходить из рабства. А да? Ну да. да. Пишут, что можно выйти из одного чтобы в... рабство, чтобы войти в другое. Можно. Если ты это осознаешь, у тебя есть возможность найти путь и способ <свист> выйти из рабства. Поэтому мы не говорим знаете, о таких глобальных вещах, как вообще выйти из рабства, что мы уже проснулись и мы уже не рабы, все, мы такие уже замечательные. Мы говорим о маленьких шагах. Каждый год нам во время Песоха э, дается вот э, неделя, да, о которой мы можем подумать и э, выйти из какого-то маленького, пускай маленького рабства. Ну, не, понятно, что мы не можем потерять работу, но может быть, мы когда-нибудь сможем сказать, набраться смелости, сказать начальнику, извините, пожалуйста, там... Николай Петрович или Татьяна Григорьевна. А вот у меня есть там свои какие-то собственные дела, очень тактично. Может быть, он прислушается к этому или она прислушается. А может быть, мы не будем отдавать э, буквально все свое свободное время детям, близким, подругам и ставить в ущерб свои собственные интересы. Или наоборот, мы подумаем над тем, что мы, наверное, мало уделяем внимания, может быть, семье, особенно, знаете, вот сегодня в нашей ситуации. Хотя это не совсем, совсем скажем, плохая ситуация, когда мы вынуждены там быть в карантине, не посещать театр, смотреть виртуальные, сидеть дома. Но, тем не менее, второй момент – это то, что мы, наверное, вышли из нашего какого-то рабства, ставили какие-то наши дела, которые вроде бы были очень важными для нас, но оказались неважными. И мы уделили внимание сейчас семье, еще кому-то, да, поддержка какая-то есть. И вот у нас есть возможность, например, в течение накануне Песоха, еще неделя впереди подумать, и э, неделя Песоха, подумать вот над тем. Когда вы смотрите в зеркало, и мы говорим о фараоне, кто такой фараон? Фараон показывает нам в зеркало, да. Фараон – это наше то, что сидит внутри. Подумайте над тем, кто я, какой мой Египет, который сидит во мне. Как в нем себя чувствую? Если хорошо чувствую, все отлично. Если плохо, а с этим что-то надо делать. Хочу ли я из него выйти или не хочу? Если я хочу из него выйти, то куда я хочу попасть? И дальше, чего я боюсь на своем пути и чего я ожидаю на своем пути? То есть вот такое размышление, которое можно подумать, что действительно, что, от чего я хочу избавиться, из какого рабства я хочу выйти. Попробуйте сделать это упражнение – посидеть, подумать, и, может быть, вам удастся хотя бы сделать маленький шаг для того, чтобы выйти из собственного рабства, рабства собственного эгоизма, или из рабства чужого эгоизма. Вот это, наверное, все, что я хотела вам сегодня, хотела с вами поделиться. Может быть, какие-то еще мысли есть, вопросы? Вы знаете, у меня есть просьба. Вопросы, действительно, очень интересные, и вот так вот потом воспроизвести их будет достаточно сложно. Если можно записать их сейчас, еще раз повторить, если не э, а лучше даже вообще где-то, может быть, опубликовать вопросы вот эти? Танечка, да. так будет же запись вот этого вебинара, можно останавливать. Фотографируйте экран. Фотографируйте запись экран. Нужно, да, и... да. Запись пересматривать, я не уверена. Может быть, Оля пришлет нам присмотреть. Я могу презентацию писать. Да. Ну да, да, хорошо. Вот это. Я приду презентацию, да. вы посмотрите, там есть эти вопросы. Потому что просто так на них, конечно, не ответить. Это ненормально будет, если вы за пять минут на них ответите. Никогда. Кстати, есть интересный комментарий, что выбор быть или не быть рабом есть всегда. Все дело в цене. Тоже. Если ты можешь, да, то тогда ты уже будешь рабом а другую найти не можешь. Ты уже выбираешь, конечно. Значит, есть какое-то другое рабство, из которого можно выйти. Есть много видов рабства. на самом деле, Правильно фараон... Ира написала, из одного в другое попадаешь? Да, бывает и так, из одного в другое попадаешь. Сидит mm -hmm. у нас такой фараон, знаете, эго, который не дает нам вот выйти. Да, да, да. Спасибо, Оля. Mm -hmm. Вроде бы все и знакомо, но как все интересно и оказывается, как глубоко можно об этом задуматься. И столько и вопросов каждый... встает и столько ответов. Спасибо и, за ваши комментарии. Оля, спасибо. спасибо. И, нас, и, каждый э да. Сроки... Да. и каждый год это будет актуально. Спасибо да. всем. Оля, как да тебе да, свободно давайте. спать идти? Вот как? Так накрутили, да. Нет, спасибо. Спасибо. ложись и думай, больше ничем не занимайся, ну, да, переваривай. Да. Послушай, сказочку, послушай сказочку в пижамной библиотечке, ложись спать. Да. Ой, девочки, будьте здоровы, да. Оль, спасибо да, большое, большое спасибо. Да. Спасибо, спасибо, спасибо Большое всем спасибо.